Как подписаться на YouTube канал Доктор Храбров? В любом поисковике вводите YouTube, заходите на сайт YouTube, непосредственно в поисковой строке самого сайта YouTube вводите Доктор Храбров. Канал найти очень легко. На самом канале нажимаете кнопочку «Подписаться». Все просто, если у вас ранее был Вход в google аккаунт но если у вас нет google аккаунта либо вы не произвели заранее вход то соответственно нужно будет ввести данные по вашему google аккаунту ввести пароль и дальше система вас автоматически перекинет на сайт youtube где вы сможете подписаться сложнее если у вас никогда не было google аккаунта но это не является препятствием потому что зарегистрироваться очень легко для этого вы нажимаете кнопку создать аккаунт выбираете для себя Далее вводите контактную информацию, ваше имя, вашу фамилию и адрес имеющейся у вас электронной почты. Необходимо ввести адрес электронки, доступ который у вас есть, потому что на адрес вашей электронной почты придет пароль. До этого нужно придумать пароль вашего будущего входа, google аккаунт его также можно сгенерировать автоматически вам это предлагает сделать непосредственно сам google дальше вы открываете вашу электронную почту туда уже придет письмо от google находите там код копируете его и далее вставляете этот код уже непосредственно в строку введите код нажимаете кнопку подтвердить дальше заполняете Следующую информацию – это ваш день, месяц и год рождения, ваш пол. Можете указать номер телефона, но делать это не обязательно. Нажимаете кнопку «Далее», принимаете условия. И все, ваш Google аккаунт создан. Вас автоматически перенаправляет на сайт YouTube, где вы далее нажимаете кнопку подписаться, не забываем нажимать колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых роликах и начинаете изучать полезный блог «Доктор Храбров», где я рассказываю о том, как правильно укрепить иммунитет, как эффективно лечить болезнь уха, горла и носа и как правильно лечить простуду. Если же вы непосредственно зашли на какой-то ролик, то там тоже уже можно нажать кнопку подписаться и, соответственно, нажать на колокольчик. Не забывайте делиться со своими родными, близкими о полезном канале, кидайте им ссылочки, я думаю, что им обязательно все понравится. Хорошего времени суток, увидимся, пока!